Мария Владимировна, скажите, пожалуйста, какие направления деятельности по сохранению именно информационной безопасности сейчас существуют? Сейчас э, необходима э, консолидация э, наших информационных возможностей для того, чтобы, самое главное, э, сохранять э, ту правду о э, нашей истории, о нашей стране, которая является одной из основных целью тех, кто нам противостоит. Я понимаю, что это очень глобальный ответ, но по сути это так. Мы боремся сейчас не просто с единичными, сиюминутными возникающими фейками, элементами дезинформации, мы просто противостоим какой-то информационной агрессии. Речь идет о защите базовых понятий, которые формируют нас как цивилизацию, и нас как страну, как общество, и, в принципе, как цивилизацию. идет массированное, это даже не атака, это не нападение, а разрушение того, что составляет представление о человеке, человечности, в лучшем смысле слова, гуманистических ценностях и так далее, и так далее. И это не вопрос исключительно, знаете, возможности поставить какие-то такие технологические настройки, которые нас всех обезопасят. Это вопрос, по большому счету, противостояния каждого из нас вот в этом бушующем медийном потоке. Здесь должны консолидироваться усилия всех, и государства, и гражданского общества, и неправительственных организаций, и... Людей, которые являются, ну как принято говорить, лидерами общественного мнения, то есть людей, которые а, сами могут формировать а, информационную повестку. Это, наверное, такой судьбоносный момент, потому что, вы же видите, идет а, базовая, а, по, по сути, Расчеловечивание в медийной сфере с подачей, мы говорим называем это коллективный Запад, тех сил, которым мы сейчас противостоим. Меняется все в сознании. Мужчина называется женщинами, женщинами мужчин Детей заставляют принимать с детства несуществующие, придуманные образы своей, своей сути когда у ребенка не остается даже возможности подчас следовать своему естеству. Ему навязывается вот этими западными пропагандистскими моделями абсолютно чуждый, противоречивающий его сути образ всего, образ жизни, образ мысли и так далее, и так далее. Но это только один из примеров. Это же касается всего. Блок за блоками мы видим, как разрушаются основополагающее, что формировало нашу цивилизацию. Это же не монолитная вещь, это, э, цивилизация предполагает опыт, совокупный опыт стран, народов, традиций, которые э, сохраняют лучшее и доносят новому поколению. Вот сейчас это все подвергается колоссальному испытанию. И задача просто этому противостоять. Мария Владимировна, вы сегодня говорили про технологии цензурирования в США и в Твиттере, скажите, нет ли у вас ощущения, что это же справедливо, то, о чем вы говорили, в том числе и для нашего Яндекс Яндекс.Дзена и для части Яндекс Новостей, которые сильно пессимизируют новости и материалы, касающиеся спецоперации, денсификации Украины и так далее? Я соглашусь с тем, что наша, нашего внутреннего российского информационного инструментария недостаточно для решения тех задач, которые были обозначены на государственном уровне. У нас должны быть наши. Российские отечественные медиаплатформы, я имею в виду цифровые платформы, видеохостинги, поисковики. Мы должны действительно использовать эти возможности в той глобальной информационной битве, которая сейчас разворачивается. Дальше уже это вопрос, так сказать и деталей и конкретной работы, но базово мы должны понимать, что без а, таких а, важных инструментов сегодняшней а, медиаработы решить поставленные перед страной, перед народом, перед обществом задачи крайне проблематично. В первом году президент Путин проводил заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Беларуси из Севастополя. По вашему мнению, полезно ли использовать сегодня площадку Севастополя для, для межгосударственных отношений? У нас все регионы участвуют в... Так сказать, общей консолидированной работе и вы же прекрасно знаете, как начиная с 2014 года наши новые регионы Крым и Севастополь активно влились вот в эту общероссийскую работу и было сделано все для того, чтобы и показать мировому сообществу, что на самом деле происходит в этих регионах, и действительно привлечь внимание и инвестиции, и э, туризм. Мы делали все для того, чтобы убедить э, через все возможные ресурсы, э, в том числе и коллективный Запад, э, в том, что мирное развитие, мирный выход из э, сложившейся в том числе и по вине этого самого коллективного Запада ситуации, возможен, что это работает, что это не просто работает на словах. Большое количество форумов проводилось, большое количество мероприятий уже зарождалось даже и в Крыме, и в Севастополе, как основных площадках да, проведения этих международных симпозиумов. Я думаю, что так будет дальше. У меня даже нет никаких в этом сомнений. К сожалению, к сожалению, вот этот самый мирный выход или мирные политические диалоговые возможности, которые мы применяли и которые мы демонстрировали в качестве ответа, на агрессивную политику Запада, там восприняты не были. Я сейчас не говорю про страны и народы, я говорю про режимы, которые находятся сейчас у власти в странах коллективного Запада. Но это не значит, что мы должны, так сказать, как-то отчаиваться, а наоборот, я думаю, что нужно эту работу продолжать, и она будет продолжена, безусловно.